Всем привет. Упс, включила <смех> нечаянно. Так всем привет, добрый вечер всем. У меня сегодня это не запланированный прямой эфир, просто я хочу вам показать. А, смотрите, что пришла. Татуэтка, которая будет призом а, в конкурсе ⁇ Золотая машинка ⁇ Гляньте, какая крутая штука. Ну, как меня слышно, кстати, хорошо? Смотрите, во-первых, она очень тяжелая, ей убить можно. То есть это по-настоящему а, такая тяжелая статуэтка. Добрый вечер всем. Смотрите, вот эта ручка... А это прототип, правда, ручки, которая мне сейчас нравится очень сильно больше всего. А, Но ну, это Белар, я думаю, что ее многие узнали. Она а, позолоченная, прям настоящее золото 999-й пробы. Я ну, она очень красиво смотрится и блестит. Не знаю, видно вам, нет? Привет-привет всем. Вот, вот эта рука это моя рука. Так, чтобы было и там, и там видно, я сразу везде. Вот э, рука из э, ювелирного никеля выполнена. И камень это какой-то тоже э, камень, какой-то змеевик. И, короче, все это очень тяжелое, такое, настоящее, массивное. Не какая-то пластиковая штука, которая, э, скажите, как, знаете, продаются в магазинах сувениров такие? Кубки пластиковые, похожие на позолоченные, крутая штука. Короче, насколько я не люблю всякие призы и конкурсы, но вот эта штука. Хорошо, что мне не надо за нее биться ни с кем. Она вообще классная, крутая. Смотрите сейчас детали покажу. Я ее тут затрогала, конечно, всяко разно до дыр. Рука в перчатке. И тут будет, конечно, имя того, кто выиграет. Сейчас я вам расскажу про какой там уход. Вы что, какой уход после бровей, когда я тут про золотую вам статуэтку показываю, рассказываю? Что нужно сделать, чтобы в этом конкурсе участвовать? Конечно, мы еще везде дадим анонсы, мы снимем правильное видео. Просто вот она только сегодня пришла и не терпится показать стоимость участия в конкурсе 100 тысяч рублей и вы должны будете сдать 8 экзаменов для того чтобы эту машинку получить экзамены по всем техникам по всем зонам то есть это губы веки стрелки и тени брови волоски и во всех причем схемах и растушевка тоже и экзамен по колористике и После того, как вы сдадите эти экзамены, мы поместим вас на сайт. Во-первых, будет всего 100 человек, не больше. Да? Во-вторых, у вас будет свое место на сайте, и все будут знать о том, какие вы герои. В-третьих, у вас будет доступ ко всем абсолютно вебинарам, которые вышли, выйдут. Вообще, в принципе, ну, помогло это тоже. И вот эта крутая штука будет вам призом, если вы сдадите все экзамены. Идея такая. Вот. Идея получения этой руки, она тяжелая, ее, блин, реально держать тяжело. А нужно будет, сдавая экзамены, это нельзя взять старую работу и прислать, конечно, нужно будет снять видео, снять фотографии, но ну, мы все эти условия пропишем обязательно и о них расскажем. Напишите, интересно вам в таком конкурсе поучаствовать. То есть эта рука, она действительно по-настоящему дорогая. Вот эта штука. И а, ее получить будет очень тяжело. То есть это не просто приехал, сделал одну процедуру, получил. Это действительно будет а, тяжелая, тяжелая задача получить эту руку. Ну, а, естественно, вполне реализуемая. Вот. Ну, короче, эфир у меня на эту тему сегодня, и я параллельно и на YouTube и в Instagram и готова поболтать и рассказать вам а, все, что вы спросите. Вот, и сегодня я еще записала видео, скоро выложу. Видео про фотографирование. Начну все-таки снимать и записывать. И сначала сначала скажите мне, я вам скажу. Сначала на, в Инстаграме выложу, а потом уже общее большое выложу на, на YouTube. Добрый всем вечер. Так, приехал, заплатил 100 тысяч, и получил. Да, конечно, думать так легко. Естественно, все не получат. Ну, как, как приехал, сдал экзамены. Все экзамены нужно будет сдать. Так, я тут попропустила. Герой имя мое, я начинающий мастер. Так, ну условия, в общем, я рассказала. Пустуход неинтересно мне это. Пустуход я рассказала миллион раз. И у нас есть на YouTube-канале, на моем. Все видео, и в том числе уход там описан. Когда скажете, кто станет амбассадором. На самом деле не я решаю, кто станет амбассадором, а команда, которая занимается пигментами. И они вяжутся со всеми, кто им подходит по каким-то своим характеристикам. Я, как бы, клич клинула у себя, ой, клич кинула у себя в Инстаграм, вам напишут обязательно. Брови я, да, уже начала подкрашивать, но сейчас они не подкрашены. Когда мне нужно снимать видео, я подкрашу. Я пока сейчас напудрена. Я тут снимала видео тоже. Так, что тут у нас на ютубе? Конечно, интересно, красота. Гогемаржо из Украины, что это значит? Непослушного бить. Спасибо всем большое, Гамарджоба из Грузии, И вам в Грузию, Гамарджоба, я, но ну, я не знаю, как правильно отвечать. Так, хорошо слышно, все. пишите вопросы, я буду э, рада поотвечать. Как вам машинка Билар для волосковой техники? Слушайте, машинка Белар мне настолько хорошо зашла, смотрите, что она даже здесь у нас э, на золотом, э, в золотом виде представлена, потому что машинка Билар действительно офигенная, вот прям она очень классная. Добрый вечер. Поэтому да, для волосковой техники машинка Белар великолепно подходит. Так, реснички нарастить. Нет, я таким не занимаюсь. Реснички мне нарастить, честно говоря, неинтересно. Ну что, у меня сегодня, сегодня какой день недели? Сегодня и время еще раннее для эфира прямого. Короче, все. Вот смотрите, я вам похвасталась, где ее купить ну, прям купить нельзя надо экзамены сдать так, даже лучше, чем бурлак соло я не пробовала бурлак соло бурлак звучит по-российски очень я, честно говоря, не встречала в России заводов, которые делают машинки теплый брюнет подходит, знаете, для кого? для меня мог бы подойти, если бы я хотела еще ярче Эфир только, об этом. только про машинку? -то все, тогда да. я закругляюсь и все сказала да. Народ, короче, если у вас есть эти, скажите мне вопросы про машинку, то а, задавайте мне их. Машинку купить? А, нет, машинки я не продаю. Если бы я продавала машинки, это было бы нечестно, так, так много их пиарить. Я никак не связана с машинками, просто мне действительно понравилось это оборудование так сильно, что даже мы а, в статуэтку его впихнули. А, вот, если у вас нет вопросов по поводу нашего вот этого конкурса ⁇ Золотая машинка ⁇ то я пока вырубаюсь, потому что я а, сижу тут, записываю видео а, и вышла просто потому, что только что пришла посылка, и я ее хотела показать. Все. Давайте тогда. Всем спасибо, что были. Конкурс у нас, вообще-то, уже идет, просто мы его не анонсировали особенно громко, потому что вот пока как бы в руках не держишь приз, о конкурсе говорить сложно. Уже человек несколько купили участие в этом конкурсе, и они уже занимаются. Кстати, в течение полугода только можно сдать экзамены после того, как вы оплатили доступ к этому конкурсу. Он не бесконечный, и вот такие вот условия. Ладно, вырубаюсь. Я сегодня думаю, что позже по вечером, возможно, я выйду эфир просто поболтать, потому что я сейчас хочу э, достать свое видео. Э, информацию о конкурсе мы повесим обязательно скоро. И прямо сейчас, я, когда закруглюсь, можете пересмотреть эфир. Я все рассказываю о нем.